Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дел и Эфисерг. Всем привет! И мы продолжаем играть в Mortal Kombat 11, и сегодня мы будем играть с двумя девушками, мамой и дочкой, Сони Блейд и... И Кейдж. Да, именно так, будем мы на них файтиться, у меня тут припасено опасное оружие. А я буду дикой, кошкой, или кем, не знаю, посмотрим. Ну, посмотрим, посмотрим, давай, короче, погнали. Так, и карта у нас. Бойцовский клуб, черный дракон. Хм. Так, ну посмотрим, что еще получится. Энергетический взрыв и опупенное сальта. сальто. Угу. Зат, вот это боже, связка. Семейные разборки. One, mm -hmm. Да ты что серьезно? Опа, перелетел. Ч ⁇ офигел, что ли? Ай Ой. Ой. Да. Опа. Ну нахуй. Да серьезно что ли? Oh. Да ты офигел что ли? Oh. о Чья это за фигня была? Вот <laughs> я не понял сейчас. Я люблю свой пистолет, а мана. Да ты офигел, что ли? Уберись нафиг отсюда. Вы. Опа. Да, серьезно? Нет. Ясно. Да уйди ты нафиг. О -о -о. Иди в жопу. Давай, дерись Пошел нахрен. Кайдай, захватик, странный. Да. А, в общем, Кеси Кейджвинс. Пошли тогда на следующую сборочку. Ну, Сонька, Каша быстрая. Быстрее чувствуется, что... чем Кейси. Но это нужно еще у нее прожимать последовательности. Так Фиксируй. она, конечно, медленная. Так, ну что, у меня сила духа. А я буду передовая армия. М -м, я буду вызывать поддержку с воздуха друга. Шквальный огонь Окей. в воздухе и стрельба по коленям. Весь в воздухе придется мне фигачить То есть да. ты, блин, опять Будешь постоянно фигачить Ну, понятно Буду прыгать И скакать Давай рандомчик да рандомчик давай И Вот же рандомчик О, загон для зверей В Клизее Самое то для драки Кэси С Сони Так Угу что-то oh. похожее костюм. Слишком много желтых. Красота. Ну no, ты yeah. хочешь еще получить? <звучит> Нет, хочу. <связать> <связать> Ах, <вот> так, да уж и ха ха ха Не прожималась, ха ха ха ха ха ха Ах О, ты ох. ах О, ты засранец ж. смок Блин бесполезная способность в воздухе, она вообще не юзается. Чего? Ах ты вот так, да? Так. Да ты ж заколебал меня. Вот так. Да ты ж заколебал. Да Хватит нафиг отсюда. Да серьезно? Фу. Ах ты, козлина. И фатули. Еще и фаталити, да? Окей. О! Фаталити! Забавные По-моему, у кейси какие-то проблемы не находишь? Да вроде нет, вроде ногти. У нее и захват такой же и фаталити в том же духе, и в прошлый раз удар был по яйцам в прошлой части. Четко, ты знаешь стрёмно ну, стрёмно нет но мы продолжаем и сейчас у нас такая Силья. супер супер пупер Часики. мега Сборочки. гупер по умолчанию да. причем mm -hmm. этот раз я решил не просто поменять стайл но и все таки поставить другие способности посмотреть что они вообще из себя представлять ну вот, да так что интересно. посмотрим. посмотрим. Давай, давай рандомчик mm -hmm. ну блин на sony капец как сложно драться я скажу на кейсе тоже нужно mm -hmm. столько всего прожать что ты там контор Конторь. Конторь, контроль о о, -о <смех> <смех> <смех> Так, я тут хотел вызвать. <смех> ага. Ага. А что за хрень? На. Что? На. На. Ты опять начинаешь прыгать. О, мина. Ах, ты то же самое делаешь, да? Ну-ка, в круг. Ну вот а ты вставай в круг. Да ты серьезно, заколебал. Чего? Вот так. А я смог. А серьезно, ты пробил. А ты <с козел. А я смог. Причем ты пробил мой блок? Серьезно? Ну это вообще нечестно. Что это за говно такое? Это ужевачка. Да уйди ты нафиг. Я даже атаки никакие не успеваю прожимать. Ты серьезно? Зинафик отсюда. Круг почета. О. Ага. Ох-ох-ох-ох-ох. <св�> <св�> Сами да. решили прийти. Серьезно. Да блин, это все, это фигня какая-то. Нет, это не фигня, это фатулите Любовь мамы с дочки. Да-да-да-да-да, хорошая любовь, хорошо. Вот на такой любви мы сегодня и закончим играть в МК-шечку. А если вам понравился данный видосик, обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте, конечно же, комментарии. Да-да-да, все так. В общем, с вами сегодня был Дэл и... Эфисерк. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока. Всем удачи и всем пока.